Мой верный спутник, Муж мой ненаглядный, Безмерно, милый сердцу, человек. Вперед несется время без оглядки, Увы, нам не замедлить этот бег. Ты скажешь, свой встречая день рождения, Что старит нынче каждый новый год. Мой дорогой, Долой предубеждения. Твой календарь сегодня явно врет. Ведь взгляд, как прежде, полнится желанием Поймать в безбрежном небе журавля. Душа стремится к счастью неустанно, И смелым милым планом тоже нет числа. А значит, порох есть в пороховницах, Тебе желаю жизни долгих лет, Чтоб все могло задуманное сбыться И не померк в душе надежды свет. Неистощимым будет пусть здоровье, На нет пускай сойдет вся суета. Живи с задором, с радостью, с любовью И с верой в сердце. Муж мой лет до ста.